Всем привет и добро пожаловать! Настало время ознакомиться с новым пополнением библиотеки Game Pass на вторую половину июня 2021 года. Кстати, напишите в комментариях, какую игру вы проходили или проходите в последнее время. Было бы интересно узнать, во что играет народ. Ну а пока вернемся к нашим новинкам. Усаживайтесь поудобней, с вами Gaming Search, мы начинаем! 23 июня на Xbox и ПК стала доступна Worms Rumble, новая часть некогда знаменитой серии тактических экшенов. В этой части сражения впервые происходят в реальном времени, а один из режимов представляет собой вариацию королевской битвы. Новые червяки без разрушаемого окружения и пошаговых боев. однако это не делает игру плохой. По какой-то причине возникает желание раз за разом в нее возвращаться, и это хорошо. Нам доступны два режима сражения – бой насмерть и последний червяк. Первый – традиционный командный бой с матчами по 8-10 минут. Второй – та самая королевская битва с поддержкой 32 пользователей, где побеждает последний выживший. Игра поддерживает кроссплатформенный мультиплеер между всеми системами. С 24 июня на Xbox и ПК обладатели подписки Ultimate смогут поиграть в Need for Speed под PureShed, конечно, ремастер. Крайне удачная попытка, на мой взгляд, перезапуска знаменитой серии, дабы познакомить новых игроков с такой Need for Speed, какой она была до андеграунда. Невероятно красивые трассы через пустыни, горы и леса, безумные скорости и дорогие спортивные машины. Все события происходят в американском округе Secrets. У нас есть только глобальная карта, где следует выбрать гонку или другую активность, затем машину и после этого нам останется лишь утолить жажду скорости. Играть можно и за копов, и за гонщиков. Игра удачно чередует виды активностей в нужный момент, сменяя их друг другом, чтобы мы не устали от какого-нибудь одного вида заездов. В техническом плане для ремастеров от PureShed подняли разрешение, улучшили качество текстур и освещения, но это самое незначительное изменение. Куда важнее в переиздании собрали все DLC, вдохнули новую жизнь в Vautolog, и создали кроссплей. В эту НФС теперь можно сыграть на консолях старого и нового поколения. С того же 24 числа на ПК появится Iron Harvest. Это очень традиционная, даже консервативная стратегия в реальном времени. Строительство баз и юнитов, борьба за два вида ресурсов, развитие от слабых солдат до громадных боевых машин, тактические схватки. Играбельных фракций три. Русвет, гибрид СССР и царской России. Полания, основанная на Польше и не нуждающие в пояснениях саксония. у каждой стороны свои нюансы и уникальные юниты, но в целом геймплей симметричен. в общем все как обычно. стратегии останутся довольны. и в тот же день на ПК появится Продеос. отличный шутер с кучей пушек, яростной стрельбой, кровью и кишками. задача проста как в аптеке. бегаем по уровням в стиле ретро, только намного более интересно проработанных со современной графикой ищем ходы, переключатели, секреты, ключи, собираем оружие, броню, боеприпасы и уничтожаем разнообразных врагов. Единственная цель – уничтожить Продеуса и все, что мешает. Имеется система повреждений конечностей и расчлененка. Можно отстреливать руки, ноги, головы, располовинивать по поясу и повреждения отображаются именно те, которые мы наносим. Отлично подойдет побегать вечерком и не напряжно пострелять. А вот первого числа нам вывалят целую пачку новинок. Bug Fables, Gang Beasts, Immortal Realms, Limbo. Все эти игры будут доступны как на Xbox, так и на ПК. В Bug Fables мы выступаем в роли забавных пчел, муравьев и жуков. Сюжет подается интересно. История, как водится, совсем не так проста, как кажется поначалу. Событий и приключений много, как и разнообразных локаций, куда мы постепенно получаем доступ. Тут и королевские хоромы с тронными залами и библиотеками, и подземелья, и шахты, и портовые доки и деревни, где проводятся забавные фестивали. Квестов как сюжетных, так и побочных много. Сражения проходят по правилам JRPG, битвы пошаговые, с выбором между атакой и умениями жонглировать предметами из инвентаря. И при этом все атаки и блоки обыгрываются как мини-игры в стиле QTE. Успели вовремя нажать нужную кнопку, нанесли больше или получили меньше урона. Гангбист является простейшим фантингом, не требующим запоминания комбинаций и изучения приемов. Отлично подходит для развлечения в компании друзей, да и наблюдать со стороны за драками желатиновых человечков забавно. Во многом это связано с ярким стилем и великолепной анимацией бойцов. Без смеха смотреть на происходящее просто невозможно. Суть игры проста, несколько человек попадают на небольшую локацию и должны победить друг друга, выкидывая противников за пределы карты или в какие-то опасные зоны. В локальных матчах участие принимают максимум 4 пользователя, а в онлайне их число может достигнуть 8. Никакой разницы между персонажами нет, в меню можно поменять их внешность, но она не влияет на какие-то характеристики человечков, зато шляпы и костюмы придают каждому из них индивидуальность. Immortal Realms Vampire Wars рассказывает историю трех вампирских кланов – кровожадных Драгулов, древнего семейства Носфернус и таинственных магов Мороя. Главная цель – захватить вражеские земли и победить врага при помощи своих армий и магических способностей. Геймплей делится на две части – пошаговые тактические бои и перемещение по карте с захватом поселений. Изюминкой Immortal Realms является карточная система, благодаря которой можно одаривать своей армии дополнительными перками или же наносить вред врагам. Играться с картами интересно, тем более, что все не могут похвастаться качественными анимациями. И венец новинок закрывает Лимбо. Действие игры разворачивается в одном из кругов ада, где томятся дохристианские проповедники и некрещенные младенцы. Лимба – это двухмерный платформер с упором на физику. Предстоит нам играть за хрупкого мальчуга на лет десяти. Жуткий лес с гигантскими чудовищами, личинками, которые так и норовят впиться в голову, и множество опасных препятствий – вот что нас ждет. Черно-белая стилистика придает игре особый шарм. Головоломки несложные, но умирать здесь придется довольно часто. Проходил ее уже давно, но с удовольствием пройду ее на Xbox. А теперь посмотрим, кто же покинет библиотеку в конце месяца. На этом все. Спасибо за просмотр. Не забудьте написать в комментариях, какие игры вы прошли или играете в последнее время. Лайк, если видос понравился, подписка, колокол, все как всегда. До новых встреч. Пока.